Здоровичка. Здравствуйте, друзья, подписчики, гости и неравнодушные к авторским стихам и песням нашего канала. Опять вот уже новая песня, совершенно буквально свежая опять. Ну, что скажу друзья новая песня как всегда итак поехали как нам все надоело, что сил уже больше нету, зачем все развалили без всяких того мер? А я, друзья, вам смело скажу вам по секрету, что я хочу вернуться в родное СССР, в СССР жилось и елось и спалось продукты все в натуре, их есть мы все могли. Из-под полы приносят колбасы и лосося, И в свой свойственной нам в шкуре достать могли икры. Что было безупречно, наш рук советский вечно, идем чтобы все было спокойно, и А жизнь таки успешна, работа, дом, конечно, Сейчас не та эпоха, чешу свою я плеск. Особый случай, особый случай, особый случай выпадает каждый раз, особый случай, мой друг, послушай, В ССР хочу вернуться я сейчас. Особый случай, особый случай, особый случай выпадает каждый раз особый случай, мой друг, послушай, В СССР хочу вернуться я сейчас. То может, договорите, и строго не судите, На то своя причина, и я как пионер Меня прошу простите и больно не вините. Хочу, друзья, я сильно вернуть СССР, Пусть болтовня вся смолкнет и стихнут кривотолки. Ужасно, что смирились живущие в стране. СССР был долгим, не вылезло на волки. Союз наш нерушимый, он до сих пор во мне. Особый золочай, особый золочай. какая жизнь была практически у нас. Особый случай, мой друг послушай, В СССР жилось на молочь восторг, особый случай, особый случай, какая жизнь была практически гуна. Особый случай, мой друг послушай, В СССР жилось на молочь восторах. Особый случай, мой дорог послушай, В СССР на молочке. Папа, брат, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, Yeah.